Приветствую всех подписчиков и зрителей канала Монеты Украины. В этом сюжете я хочу показать вам очень интересную монету 25 копеек 1992 года, которая визуально почти ничем не отличается от обычных монет номиналом 25 копеек. И при этом эта монета является ценной и редкой. Наверняка у вас в кошельке или просто где-то дома есть монета 25 копеек. И поэтому досмотрите это видео до конца и поделитесь с друзьями. Они вам будут очень благодарны, когда найдут такую монету. Стоимость монеты составляет 600 гривен. Я думаю, цена на нее будет только повышаться. В каталоге ИТК данная разновидность монеты называется 2GAM. Аверс ничем не отличается от других монет луганского чекана. Аверс – это сторона, на которой размещается более важное изображение, такие как указание страны-эмитента, в данном случае и малый герб Украины. Весь секрет этой монеты на реверсе, который отличается по разновидностям. Если показать рядом обычную монету, то визуально ничего не заметно. Но особенность реверса в том, что в обычной монете, которая стоит свой номинал 25 копеек, в каждой грозди присутствует черенок. А давайте покажу, что такое черенок. Это небольшой отросток во внутренней части венка. И он присутствует в каждой грозди. Ну, такой был подготовлен макет монеты и отчеканены эти монеты. А в редкой монете используется другой штамп. У нее в четвертой и 8 гроздях Черенок просто отсутствует. Таких монет найдено не так и много. Вот смотрите, давайте посчитаем. Первая, вторая, третья, четвертая гроздь отсутствует черенок. Пятая, шестая, седьмая, восьмая тоже отсутствует. И обратите внимание, что правая ягода в пятой грозди посередине двух палочек буквы «П». Это довольно заметно и отличает эту редкую монету. Обязательно обращайте внимание на черенки в четвертой и восьмой грозди. Монета очень простая и мало чем выделяется среди обычных монет 25 копеек и может оказаться у вас в кошельке или копилке. Так что обязательно пересмотрите свои монеты номиналом 25 копеек 1992 года. Цена монеты сейчас на аукционе виолите который я лично использую и очень советую, может доходить до 700 гривен. Конечно, есть продажи и дешевле по 500 гривен, но перспектива роста есть и спрос довольно большой. Как видите, больше 100 человек следило за лотом. Монета редкая и ценная. Я желаю вам удачных поисков. И чтобы фортуны и успех всегда были на вашей стороне, обязательно напишите любой комментарий или вопрос под этим видео. Всем пока!